Wow Come in Come in Oh I can make the lights go out <laughs> I can make the wooden boards go rat-ta-ta I can make the world seem slow у нас тут группа выступала, лесбиянки из Бронкса, умеют карате и плов делать Охуенные детки У меня, кстати, день рождения